Кем? Соло? Обувь. Кому? Себе. У нее же денег нет. У Ветеменс. Уже... Любимая что подарила. Что Любимая подарила. Как Даша подарила.